Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». И сегодня у нас очередное видео в рубрике «Обзор товаров». В этом видео мы сегодня расскажем о катушке Anaconda Jungle KAJN7000. Это катушка с большой алюминиевой шпулей, с левенным антиреверсом, с бейтранером и с сигнализатором, друзья. Начнем с того, что у нее стильная камуфляжная окраска. И в принципе, как для катушки с, бей, с бейтранером и синализатором, она достаточно компактна. И имеет небольшой вес. Поэтому можете использовать как для фидерной ловли, так и для кармана. У катушки глубокая алюминиевая шпуля. То есть это э, достаточно удобно, когда вы завозите прикормку и наживку корабликом далеко от берега. И можно делать достаточно дальний силовой заброс. Звуковой и световой сигнализатор встроен в корпус катушки. Это экономит время, особенно в начале рыбалки, когда вы раскладываете радпод. И нам не нужно прикручивать и настраивать отдельно сигнализаторы. Также это очень удобно в конце рыбалки. Когда нужно раскручивать и отдельно укладывать сигнализаторы. Особенно эта функция ценна для ловли с лодки. Как она включается, друзья, Значит, для того, чтобы ее включить, нужно поставить переключатель в режим стопора обратного входа, включение стопора обратного входа. Вот, вы слышали такой сигнал. После этого включаем бейтранер. Наша гатушка уже готова к работе. То есть сигнализатор включен. И когда у нас идет поклевка рыбы, то подается световой и звуковой сигнал. Далее, друзья, тут еще одна есть особенность этой катушки. Вот такое пластиковое кольцо, которое своими выступами вставлено в направляющие лесоукладыватели. Видите, да? Вот это, они не позволяют лески обматываться вокруг шпули вот там. Вот. Обычно как застреет и потом необходимо снимать, получается, шпулю, чтобы достать леску. Передний фиксон достаточно длинный. Это поможет вам плавно настроить его при вываживании рыбы. Стоп обратного хода работает без нареканий, он мгновенный. Ход катушки плавный. Шпуля вмещает лески 0,37 280 метров, 0,4 260 и 0,44 200 метров. Собрано, в принципе, качественно. Тут никаких люфтов таких нет, я их не вижу. Что... В главной паре, что в штоке, в принципе, нормально. Ну, тут э, в самой шпуле так оно, в принципе, должно ходить технологически. А здесь нормально все. Собрано нормально. Ручка переставляется как слева направо, так справа налево. В принципе, достаточно интересный вариант. Качественная и надежная катушка.